Здравствуйте, уважаемые заказчики. Это видео предназначено для тех, кто заказывает регулируемый каркас без поворотной платформы и без кресла. То есть о том, как собрать. Сейчас я вам покажу и расскажу, потому что у людей возникают вопросы. И ответить каждому несложно, но когда будет показано, все будет понятно и предельно просто. То есть первое, вы когда купили кресло, надо обратить внимание на бинты. Они должны быть в комплекте. Вот такие вот винты, они оцинкованы, то есть они должны идти вместе с креслом. Если вам их не дали, требуйте, у ну, проволосов. они должны быть в каждом кресле. Иначе вы пойдете в магазин и будете покупать их просто и все. все закрепили поворотную платформу. Далее берем уже само основание. Вставляем поворотную платформу. Переворачиваем. И, соответственно вращаем ее под удобный вам угол для установки шайб и соответственно гаек <coughs> гайки идут самоконтрольщики то есть я рекомендую затягивать притягивать кресло именно ими также в комплект укладываю обычные гайки шестые М6 кто не хочет самоконтрящими гайками притягивать может воспользоваться обычным но рекомендую все-таки самоконтроль Берем ключ на 10, обычный горосковый, и им уже затягиваемся гайки. Рекомендую сначала поставить две шайбы и гайки по краям, притянуть потом полностью их. И уже оставшиеся две потом поставить. Но я остальные уже ставить не буду, чтобы времени не занимать слишком много и не раздувать это видео до больших размеров, то есть показал на примере, да, как, в какой последовательности. Все поставили, закрепили и, соответственно, кресло у вас уже стоит на основании, потом в это основание вставляется, соответственно, уже которое одевается на электроз и все потом кресло просто уже надеваете на основание основное тавтология и все а, был еще вопрос по поводу когда если болты приварены то есть уже второй человек спрашивал да при транспортировке там и так далее может там что-то повредить или нет то есть помимо ну, в комплекте уже идут барашковые гайки соответственно с шайбами помимо Гаек я сюда еще стал ставить, вот такие колпачковые гайки. То есть вы просто накручиваете, если вы переживаете, что где-то что-то может там подрать в машине там или так далее, ну, когда будете перевозить да, до места разгрузки. То есть одеваете колпачковые гайки, <coughs> все, проблема решена. В комплект входит полностью весь э, крепеж, который необходим, входят все гайки, все шайбы, все болты. Все, что надо, все это есть в комплекте, то есть вам докупать, куда-то ездить, искать что-либо не придется. То есть это все будет в комплекте. Это при условии, если вы заказываете без кресла и без поворотного тассового. То есть если все в скопе заказывают, да, оно уже, соответственно, будет все прикручено, все будет стоять. Еще вам необходимо будет только потом это все в лодке собрать, ну поставить и все. А для тех, кто заказывает отдельно регулируемый каркас, это все будет в комплекте. То есть он к вам приходит, вы покупаете кресло, покупаете по какой-то вы собираете сами. Как это сделать я вам показал. В принципе все. Если все-таки у вас останутся вопросы, либо остались вопросы, вы можете всегда позвонить, либо написать. Всегда помогу, всегда отвечу, подскажу, как что сделать. Всем пока!